А вот и главный герой нашего видеообзора Акустическая стереосистема на 8 Вт AirBit 20 от компании DIG Но на самом деле рассвет и закат это все лирика А за 50 долларов вы получаете не просто акустику 2.0 Мощностью 8 Вт, влагозащищенную вы также получаете Powerbank. На задней панели мы обнаружили вот такой вот люк, за которым находятся три технологических отверстия. Аукциальный вход, вход мини-USB для зарядки и выход USB шный для того, чтобы можно было подключить сюда свой девайс. Любой, будь то телефон или планшет, мы просто берем, подключаем, и пошла зарядка. И индикатор заряда батареи самого по себе девайса. Впереди мы обнаружили еще одно отверстие. Сначала мы не знали, для чего оно нужно. Но потом выяснилось, что это микрофон. То есть, когда вы подключены к этой колонке, вы можете отвечать на звонки. Кнопка Bluetooth. Это прием звонка. О. Алло. Алло, кто О. это? Все, давай. Все, давай. На верхней части колонки расположено 6 кнопок. Кнопка включения и выключения, две кнопки регулировки звука, переключение треков и кнопка Bluetooth, которая также является кнопкой приема звонка. Корпус покрыт софт-тач силиконом, приятным на ощупь и обеспечивающим защиту от влаги. Акустика представлена в трех цветовых исполнениях – красном, черном и в синем.